Здесь и там поля белеют глаз, Не видит им конца. Ждут колосья золотые рук, Усердно важница. Вышли делатели, Чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Вышли с раннею зарею, злойный полдень вышли, Вышли к вечеру на Ниву Жажднице твои вышли дела, деле Божие на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Верный труженик, Господи, нижний ячмень, пшеницу, рожь, Жадва кончится на отдых, В радость речную Вышли делать, пели Божие, На созревшие поля, что собрали все, что можно пока жатва не пошла. Вышли не воде, боже, на созревшие поля. Что собрали все, что можно пока жатва не